Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня хочу поговорить про самых моих, в принципе, уже самых любимых уточках мускусных или индоуток в простонародье. В этом году у меня было башкирская, хахватая, индийский бегунок и еще там пару пород, я даже не могу сказать, потому что я, в принципе, брал яйцо мускусной утки у очень добросовестных заводчиков. А получилось, что у меня и башкирки, и, в общем, кого только у меня не было. Единственный выход, я взял трех взрослых самок и одного самца. С одного хозяйства Потом пришлось Купить самца Взрослого уже И у меня две самочки Одна самочка, я не знаю по каким-то причинам Погибла, просто ни с того ни с сего а две выжили Вот одна мне принесла 14 утят Вторая принесла 10 Но так как У утята У меня еще забор Был не все закрыто они свободно гуляли себе где хотели и ходили к соседу на пруд. А там был котик, который потаскал у меня мелкий выводок. Те были постарше, они и остались. А вот мел мелочь кот потаскал. Но в принципе ничего страшного, потому что мне и так хватило, пока в этом году у меня было много петухов. Хотя еще... 15 штук надо зарубить петухов ну и где-то штук 15 сейчас надо уток будет рубить это в принципе много мяса довольно таки его еще нас есть вот хочу поговорить насчет мини мясных одна не то что одна а самая любимая в принципе теперь у меня утка который в принципе ничего не нужно такого сверхъестественного Она малоежка, ее даже можно уже взрослую спокойно кормить от трубями. Ну еще можно добавить туда овса или какого-то пшена и вообще будет идеально. Очень хорошо растет. Хоть говорят, что там мелкие там утята, они боятся воды, мускусная утка не любит воды. Я вам хочу сказать, что ускусная мутка, я был сам лично свидетель, на пруду у соседа мои утки ныряли не хуже нырковых. Это они очень хорошо купаются. Все очень хорошо. Единственный вариант, чтобы это все было, у вас должна быть постоянно вода. Чтобы они могли эти перья смачивать, все как положено, как нормальные утки. И тогда в принципе они ничем не отличаются от обычных уток также плавают все то же самое ничего не тонут мелкие у меня начали где-то с третьего или четвертого дня их мама вытащила на воду они купают плавали если замерзнут быстренько к мамочке под крылышко блин никто ничего не тонул и ничего это если вода есть еще раз говорю что если вода есть постоянно то в принципе а утка ничем не отличается от другой. Единственное, что она любит залететь на какое-нибудь дерево, блин, посидеть на, на это повыше. Там им нужно пенечек какой поставить. Ну, очень любит, в принципе, летать. Поэтому а по хорошему нужно им обрезать крылья, иначе потом замучаетесь ловить. У меня трех, трём я не успел обрезать крылья, двух уже поймал, третью никак не поймаю. Летает, где хотят ну, правда, прилетает обратно на родину. Длина а... откорм можно, в принципе, хотите зерном их откармливать, и в общем, что вы им не дадите, они все съедят. Сена съедят, самое главное вода. В принципе, их можно держать и без воды. Ну, без. Пруда это, но тогда плавать они у вас, конечно, уже не будут, будут сами намокать и все и всё в таком роде, но вполне это возможно, если вы им поставить какой-нибудь карета, где они могут помыть перышки, потом смазать их, помыться, окунуться. Допустим, у меня селезень, если он, я его когда брал у заводчика ну, не было у них там никакой воды. Он там, как и куры, гулял по... Это. Он подходит, помоется так немножечко на берегу, но не плавает. Ну, не нравится ему. А те, которые постоянно это родились и постоянно с водой были, тех за уши не оттаришь от этого. Мясо у мускусных уток очень вкусное. Жестковато, конечно. Там надо или долго варить, или в мультиварке все. Но зато никакого, не, нету никакого привкуса. Мясо темное. Жира минимально. В общем, одна из самых вку вкусных птиц, как, каких мне доводилось есть. Потому что все эти башкирки я рубил, когда их.. бегуны индийские а у меня мои близкие ну ну не очень им нравилось не с таким большим энтузиастом поглощали эту утку а вот э, мускусную на пробу отварили в мультиварке без всяких специй без всего просто отварили на следующий день уже ее не было Хотя уточка так Килограмм под 4 была Точнее не уточка, а селезень Был 4, а то и больше Килограмма Вот думаете, Раз уж Мои Гурманы Слопали без села То что говорить про меня Мне она допустим Довольно очень сильно понравилось мясо никаких лишних действий они мне не доставили лишних хлопот отсадил им насыпаю отрубей а в их в ихнем курятнике насыпаю им там зерна или самого там дешевого комбикорма в дешевом комбикорме кроме 50 процентов отрубей ну есть там еще по пару-тройку каких-то там жмых шрот и всякой фигни лишнего ничего не добавляют потому что все лишнее стоит лишних денег единственное что можно быть уверенным что туда никаких добавок для лишних добавок не добавляет там кроме по моему отрубей и... и всякой шелухи больше ни хрена в этом комбикорме нет вот, они его, в принципе, ну, едят. Но лучше всего они ячмень, пшеница, вот это они очень хорошо его поедают. Ну вот, спасибо за внимание. Если есть у вас какие-нибудь ко мне вопросы, говорите, с радостью всем отвечу. До свидания.